Коллеги читатели, добрый день! Мы в операционной швейцарской университетской клинике сегодня оперируем молодую пациентку с дермоидными кистами, которые у нее располагается в двух яичниках с двух сторон. Эти кисты, как правило, рожденного генеза, они проявляются больше как раз в период полового созревания, внутри содержат волосы, жир могут быть зубы, даже участки костей. Вот. И естественно, что эти кисты обязаны быть удалены, потому что они могут перерождаться в рак. Поэтому мы сейчас максимально удалим эти кисты вместе с оболочкой и максимально сохраним живую ткань яичника. Это очень важно, особенно у молодых пациентов. Смотрите, как я сейчас это буду делать. На первом этапе я в брюшную полость ввожу специальный пластиковый пакет, так называемый противоопухолевый пакет. Он используется для извлечение уже удаленных органов из брюшной полости. Здесь я какую применяю фишку, вот, что я сейчас все оперативное вмешательство буду делать в этом пластиковом пакете, чтобы все, что у нас изливается, оно не попадало в брюшную полость, хотя и в этом ничего ужасного нет, оно содержимое кисты, как правило, стерильные. Вот, то есть ни инфицирования не будет никакого. Но все равно. То есть вот это вот все. Работа идет в контейнере в пластиковом, и у нас все сейчас будет содержимое выливаться, и мы спокойно это все удалим, в животе будет чисто, хорошо. Это будет один из методов профилактики образования спаек после операции. Значит, на первом этапе я сейчас скрываю как раз оболочку яичника непосредственно над стенкой кисты. Видите, аккуратно монополярным электродиком, нежно. Сейчас прохожу вот таким подобным образом и зайдем в слой между стенкой кисты и тканью яичника и аккуратно начнем ее выручивать. Видите, я двумя зажимами левой рукой захватил стеночку кисты, вот, а правой пытаюсь, вот уже содержимые волосы, Попробую вот, пытаюсь сейчас здоровую ткань яичника снять с этой стенки. Она, видите, насколько плотная, приращена. Но мы все равно должны постараться сохранить ей весь яичник, всю ткань, которая у нас живая на этом яичнике есть. Вот видите, как мне это удается потихонечку задачу решить. Это я... Выделяю, видите, как она у меня уходит, все равно хотим и не хотим, какое-то содержимое выливается. Вот она у меня выливается в контейнер пластика, видите, крючочек можно мне еще? Тем самым все у нас собирается в тот пакет, который мы будем из живота извлекать. И вот подобным образом я провожу оперативную мешательство и всевозможных цистодиномах, потому что не дай бог окажется какой-то онкологический процесс, вот видите, у нас все будет в пакете, все будет собрано, никакой абсцессиации в рубашной полости не произойдет. Вот таким образом я кисту вылущиваю, видите, вот так вот. Это окружающие ткани. Когда ты четко попадаешь в слой, все это происходит несложно. Угу. Ножнички мы. мы ее сняли, у нас осталась совсем маленькая тоненькая оболочка с другой стороны, я ее сейчас пересекаю, видите, и киста у нас вся будет удалена, и далее мы уже будем заниматься гемостазом в оставшемся ложе. Я удалил кисту, взял тоненький биполяр в руку и сейчас вот буквально точечными такими движениями, аккуратненько видите, мы осуществляем дополнительный гемостаз. У нас ложе все в принципе сухой вот оно смотрите сколько мы сохранили ткани яичника, ей много очень. Ну, вот, смотрите, да, вот я показываю, видите, вот эта вся оболочка, какая была, она буквально за два-три месяца, этот яичник вот так соберется в кучу, он у нее будет фактически обычного размера, поэтому надо за каждый грамм яичника бороться у молодых женщин, что мы и делаем. Мы удалили кисту с правой стороны, вот она у нас лежит пакетики внизу, теперь... Яичник освободили правый, и теперь перешли на левую сторону и то же самое сейчас делаем с левой стороной. Вначале аккуратно скрываем оболочку над стенкой кисты. Ну, вот, и далее сейчас мы ее будем таким же способом извлекать из яичника. То есть делать, делать так называемую инукляцию с полным сохранением ткани яичника. Вот мы видим уже. Содержимое начинает у нас появляться, здесь более густое, дайте мне зажимчик. Сейчас аккуратно-аккуратно мы с вами будем вот это вот все извлекать. Вот так я держу оболочку, вот, а саму стеночку вот таким образом она вылучивается. Вот я продолжаю вылущивать кистом, смотрите, как она у нас хорошо, аккуратно, выходит вот таким образом мы ее снимаем параллельно мы сейчас видим маленькие первоточащие участки вот и мы сейчас сделаем как раз пока раскрыта сторона сделаем каргуляцию центр вот угу. этих участков в центр смотрите мы закончили работу кисту удалили с левой стороны я сейчас контрольно делаю лаваж всю жидкость она у нас находится в пакете видите, пластиковом одна киста и вторая киста все здесь в животе все чисто там абсолютно ничего нет и вот и сейчас мы с вами будем извлекать из брюшной полости пакет вместе с этими кистами операцию я закончил искренне ваш профессор пучков до новых встреч